Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем пришествия нашего Господа и нашего Спасителя Иисуса Христа. Когда в сердце моем Появляется грусть Или тоска От душевной тревоги Я склоняю колени И Богу молюсь Чтобы Он помогал мне в дороге. Чтобы он не оставил Меня никогда, Вечной силой святою своею. Но он взглянул на меня, и тогда, когда я На тернистом пути ослабею, Помогал мне и в трудный тот час, когда мрак над головой сгустится, когда битва кипит, в сердце пламя горит, И мой дух был, как небу, стремится. Хочется мне быть в желанной стране Над собой Божьи чувствовать руки И готов я всегда вновь стремиться туда через все подвиги жизни и мужа. Страшит ураган Не страшат меня грозы и бури Потому что я вижу Блестит Ханаан В той прекрасной небесной лазури Мне поскорее дойти К тому светлому Божьему граду До конца путь тернистый Тяжелый пройти И скорей получить там награду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 Там награду. Стремитесь к небесной Отчизне, Где нас встретит Иисус Христос, Наш Спаситель, наш Утешитель И наша будущность. Амин.